Привет! Чтобы проверить корректность настройки хрифлангов на страницах любого сайта, можно использовать Netpeak Spider. Для запуска такой проверки достаточно ввести адрес сайта и нажать на кнопку Start. Как только программа закончит сканирование и анализ полученных результатов, на боковой панели вы увидите список ошибок. Если они начинаются с хрифланг, это именно те, что относятся к этой проверке. Например, вы можете проверить корректность настройки языковых кодов, или наличие обратных рефланг ссылок на документ. Нажмите на любую из них, чтобы открыть список страниц, где была найдена эта ошибка. Советуем выгрузить специальные отчеты по этим ошибкам, чтобы скорее исправить их на вашем сайте.